И тут началось самое интересное. Это член культа из DragonBorn. Офигеть. Вообще. <смех> Всем привет, дорогие друзья. С вами я, Геймер Флапи, И это наша уже какая-то серия. Забыл. Прикиньте, забыл. Зову, какая серия, правда. Ну, сейчас забыл. А, вот. я забыл какая-то серия и а, а, и я как бы пошел в Ривервуд отдать а, коготь и понабрал там всякое сящее, и, короче, в итоге меня прихлопнули так скажем вот а, и короче Короче, вот. Теперь я здесь. Хм, так. И я решил начать запись с того, что, ну, как бы, типа, кто такие вообще? Их надо, типа, убить. И сейчас... Чтобы это... Значит... Начал... О, неужто, так. Низкий квиттистый, веб Так, что-что-что-чтичку. Что? Так, ладно, все, пойдемте тогда с вами да. в Таверну. В Таверную эту большую опять же великан. Снимем номер на чердаке. Карни подойдет. Канил красавица под. под именем я не скажу. Вы знаете сами. Хотя я уже спойлернул, сказал, что он красавица. Я хозяйка гостя. Комната чердака. Чердак. Что ж, у нас нет, нет, нет ну, чердака, но надо, одна комната Ты ч такая тупая это, а? Я тебя прикрою. Как скажешь, такой, как Теперь можно угу. ну, давай. Вс, закрышка. <заспорщик> <заспорщик> опять это я все могу взять, и опять мне потом она начнет меня бить. Опять деньги так, что? Все похоже, думают, что ты говакин. Надеюсь, они правы. Вот неожиданность, да? Кажется, я хорошо играю роль безобидности. Дала тебе рог. Я правда пытаюсь тебе помочь. Просто выслушай меня. Я не должна тебя выпускать отсюда, зная, кто ты. Но, наверное, даже у моей паранойи есть пределы. Ты знаешь, где меня искать, когда передумаешь. А ты передумаешь. Наверняка. Так, ладно, пока, Синьте. Ладно, давай. Ты меня я. выслушаешь.. Хорошо, пора, да, Тебе можно доверять Но зачем ты забрала ровку там я не должна тебя выпускать отсюда знаю кто ты ты знаешь, ты меня искать в ты передумаешь а -а -а -а -а ну давай откуда я чем я расскажу Gracias. ты, бабушка, вот я чем-то обязан, Ты а? Я думал, что дракон возвращается к жизни. Я не, не думаю, думаю, я знаю. знаю я, ходила в... я ходила на древние могильные курганы. Они опустили. Пустили. И я догадалась, кто и где следующим пробудится к жизни. Мы пойдем туда, Другим. и ты убьешь Другим. этого дракона. Если, Если а у, нас у нас все получится, расскажу все, ты... я расскажу тебе все, что ты захочешь узнать. Куда мы идем? Проще ким. Там есть древний драконий могильный. О, все, все, все хорошо пропустим. Пошли, бьем дракона. Мне нужно Так. Да, следуй за мной. Как скажешь, Так, все, мы идем убивать дракона. Мы идем убивать дракона? Так. Но одно могу сказать, что сейчас у меня будет новое. Я тебя повсюду ищу. Тебя просили кое-что передать Здесь лично. У вас. У меня тут письмо. Но вроде все. Ладно. А, так, предметы. Светки, книги, книги, книги. Так, дневник. Нагодочная записка. Так, нет, не эта записка. Так, введомление о наследстве. На Оу. Леонид, я рубаллов старший. какая почему меня две хротгар так мне сначала пойдет вот а потом в рощу, ким О, оружие не с оружием двигайтесь не какая это... досада так а, что-то, кстати, да, насчет музыки, что-то я не хочу. Музыку, что-то включать миленьку. Так, высокий худогру, увидимся после загрузки. Ой, азиот это непрофессионально. Так. Что? Десять обороты? Угу. Арингард. Да, мне удалось. Отлично. Все, Ничего себе, как все официально. Угу. Ну, пойдем. Лидия со мной? Пойдем. ту ту ту ту, -ту, -ту, -ту. Фус, сила, ро. Ч ⁇ -то я забыл. Блять, -то толкать. Ты не против, я сюда встану. Не ты сюда встанешь, а я сюда встану. О, я, я встану в центр, когда локину. Сейчас поделится с тобой своих стоимостей. Ну, я потом типа, ставят, это пока не помнишь. Вот так. Ты, смотри на меня. Лучше бы отрвуться от меня, где-то не вс ⁇ Принял приветствую сюда в Типа, должен был сейчас сказать, вау. Ну... Блин. Ну... Ну... долго наконец-то наконец-то открыто для тебя так все мы сейчас пойдем убьем дракона и это будет наверное такая маленькая такая серия коротко Okay, так это что, от Винтерхол? Так, откуда Виндельхельм? Да, Виндельхельм, Виндерхол, там выше чуть-чуть. Виндельхельм. К яру Ульфрику я не пойду. За имперцев я тоже не пойду, потому что в конце игры будет выбор. Но вс равно выиграет Ульфрик. Ну нафиг этих имперцев. Ленинград. Так вот, наконец-то ну, так. Майтран Куда я Да, все, все, все раз. так все наконец-то так ну все пойдемте там нас уже скорее всего ждет эта дурочка дельфина вот так вот так мы идем убивать тебя так, теперь на меня будут нападать эти куль... Так, я даже скажу вам правильно, как их назовут. Маска члена культа. Культисты. Вот. Теперь будут на меня нападать. Мне это вообще не нравится. Вообще не нравится. Так, сейчас мне надо будет убить дракона. Там будет сейчас летать Алдуин. Рощакин. Не знаю, не знаешь, что там происходит, ну все, не все, все, давай, давай, иди, воруй, так, я бегу, я иду, я иду, правда, бегу, иду, Но там не знаю, что я делаю, Алдуин, Алдуин, Алдуин! я его хочу убить. а кстати я помню я давно вот когда играл где-то год назад да когда вот играл с карим короче я вызвал дуина с помощью консоли и все короче Вы вызвал его с помощью консоли и я давай давай бежал с насила давай Фоспорта! на тебе в целом думал ска о дракон вынес ну и хана дракона все могу сказать Сол, так смотрим на фелса убил убил все победил эй я как как как как сам пропустил чтобы не провалиться Это а где дефиг великие боги, да я тебя слушаю я то великий бог слава брат его в боли что-то валяется он Что совсем сумасшедший ой слава брат его в боли срываю так так так а, все на нем, только все все в инвентаре в... ой смотреть драконья кость вес 15 и чешуйка mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. вот так вот там предметы одежда ну набор мы выкинем железный шлем мы выкинем нет мы его продадим одежду мы выкинем так культиста мы выкинем так печено культиста мы выкинем так так, так надо еще что-нибудь выкинуть одежда оружие древний норветский лук он хороший так Кирка, колон не выкинут опал в одеяние мой я понимаю ну, ну, ну, ну, ну так пищи все-таки все не избронили нет все надо будет одним-то ставить не в комбанке да я правда давай кинуть да да да а ты что делаешь Отвечу, отвечу на все, на вопросы. все вопросы. Кто ты и чего хочешь от меня? Я одна из Клинки? Что ты знаешь о возвращении драконов? Клинки. Каков наш следующий шаг? Сначала Если это не, не их рук дело, они знают, чьих. Напомни, пожалуйста, что такое Талмор? Почему Талмар? Рих -рих Проследуйте. Ясно. Нам... Талман, так. Тракция, добри... Импер... да, нам это все Питер. пропустим? Драку... Я говорю, Драку... о Драку... Драку... Драку... Драку... Драку... И все. Я посольство. пока не знаю У меня есть несколько идей, но нужно время, чтобы все продумать и Ой, давай быстрее и идем идем и... не мне, Дальше будет, будет хуже. хуже. Все, спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Так, так, так, так. Что, наверное, на этом мы закончим. Если вы здесь впервые, можете подписаться на канал, оставить комментарии, поставить палец вверх, позвать друга. А с вами был Геймер Флайпи, спасибо за внимание и всем пока, до новых встреч в Скайриме.